Еще раз представлюсь. Меня зовут Дарья. Мне интересно, чтобы вы, Шамиль, рассказали о том, откуда вы вообще родом и почему вы решили переехать в Москву. Начнем с того, что я родом из Дагестана, именно с города Кизляра. Родился в девяностом году, а, окончил музыкальное училище. После также записывал у себя на родине несколько пару треков. Там подошелся с одним лейблом. И после чего возникла такая, так сказать, возможность переехать в Москву. Как бы, естественно, я не отказался и вот поехали, там все закружилось, завертелось. Нашли студию, начали работать, также писать треки. Ну и как-то вот. В какой именно момент своей жизни вы решили, что музыка это ваша? Ну еще с детства, на самом деле. Еще с раннего детства. У меня всегда было две мечты, так сказать, стать футболистом или же певцом. С футболом особо так не срослось, но пошли во вторую стези, да. которые вы были очень успешно. А, может быть, есть еще какие-то люди, которые оказали на вас огромное влияние в плане музыки? Ну, это моя мама, еще огромное благодарство выразить своей матери, так как она меня а, отдала в музыкальную школу, по классу mm -hmm. партепиано, со второго по девятый класс я играл фортепиано. Mm -hmm. Ну и после чего как бы уже сам подбирал песни, там стихи писал, накладывалось там что-то получалось. В нашем городе вы уже не первый раз, да? Да, не первый. И какое у вас впечатление? На самом деле, очень полюбил этот город. Еще впервые концерт у меня был два года назад. И встретили очень тепло, также второй раз. Ну и вот сейчас, опять-таки, организаторы уходят, как бы мы с ними договариваемся, приезжаю. И надеюсь, народ будет доволен концертом. Мне кажется, они очень будут довольны. Давайте немножечко от таких тем перейдем более отличные. Мы все ваши поклонники и мы знаем, узнали радостную новость, которая с вами в августе произошла. Вы женились, С чем мы вас очень поздравляем. Спасибо вам. Как-нибудь изменилась ли ваша жизнь после этого? <сас> да нет, на самом деле. <саспоказать> все так же, пишу песни. Мне, естественно, как бы уже стало более ответственно подходить к тому или иному к тому -то делу. Так, как бы уже семья, там дом, работа, дом, работа уже. Без всяких кайфушек. <саспоказать> А есть ли в планах дети в ближайшее время или нет? в ну, планах, конечно, всегда они есть. Ну, как будет, так совершенно, дай Бог. Ну, давайте тогда опять и. вернемся к Гастрёры. Недавно в Москве у вас был большой концерт, на котором вы представили свой новый альбом. Когда именно поклонники услышат его в сети? Я надеюсь, что ровно через неделю. Кстати, хочу познакомить с моим, так сказать, саунд-продюсером Он также мне пишет песни, музыку, иногда даже и дикста. Надеюсь, мы сюда работаем и через неделю альбом будет в сеть. И кстати, вот про текста. Мы знаем, что вы пишете много текстов, сами можно сказать, сочиняете музыку, все делаете да. сами, делаете клипы, но почему до сих пор вас не видно на телевизоре? Когда вы наконец появитесь? Я на самом деле надеюсь, что в ближайшее время. Жмите, в твоем арсенале очень много дуэтов с разными описаниями такие как Дима Карташов Элла и планируется еще в будущем у тебя дуэтов. Конечно, да, на самом деле. А если да, то с кем бы ты хотел записаться? Хотел бы я много с кем, но а так вот планируется у нас из Бахтин. Будет такой из с СТ, с ну, с меня, да. Да. ну и с разными многими воспоминаниями. Остается в секрете, надо да, керамper, Можно просто нам собраться. Немножечко интриги, да, да, да, подогреть поклонников, да. Хорошо. И все-таки скоро Новый год, что бы вы хотели пожелать своим поклонникам? Ну, самое главное, крепкого здоровья, чтобы никак не болели. Большой огромный взаимный любви. Потому а ну, что каждый новый год был лучше, чем предыдущий. И все мечты разделить. Те планы, которые люди доготовили, чтобы они были всем зрителям, творким и поклонникам, благодаря Шамиля. Всем приветствую. Ну, я не люблю Спасибо вам большое. Наступающего. Вам спасибо огромное. До Хочется рядом быть с тобой, но ты далеко и